Mm-hmm. Брежет небо серость негожью, А бронит снова осень дожди. Закружи золотистой поросшью, И настанут короткие дни. Закружи золотистой поросшью, настанут короткие дни. убаюкает желтая страница, Скинет осень с деревьев по листву. Бархатистая осень, красавица, Я в объятиях твоих утону. Твоя осень, красавица Я в объятиях твоих, вот оно Ах ты, рыжая осень, ах ты, рыжая осень Лишь кому-то забава, может, и кому а Осыпаешь ты осень долгожданной Пава, ты наивна и пусть Ах ты осень Ах ты рыжая осень Лишь кому-то забава Может ты кому грусть Осыпаешь ты осень Долгожая Рыжая вольная вольница До несущих седых леса за колицей С листопадом играешь шальным То и косыми плескаешься Тебя я судей не берусь. Ты в природе невольно знать мое вся. Ты все не больно, Ты на прошлое грусть. Ты природе невольна знать мое вся. Ты все не на прошлое грусть. Ах ты рыжая осень Ах ты рыжая осень Лишь кому-то забава Может и кому грудь Осыпаешь ты осень долгожданная осень Золотистая пава Ты наивна и пусть Ах ты рыжая осень Ах ты рыжая осень Лишь кому-то забава, может, и кому грусть. Осыпаешь ты осень, долгожданная осень. Золотистая пава, ты на винной бой.